Дорогие друзья, вторая карта. Карта Мираж. Выбор команды Forces, 7 Forces, команды из Эстонии. Очень интересный матч, потому что на вертике, как вы знаете... Все косячили, но казахи суммарно накосячили в большем количестве раундов, чем их соперники. Ну и поэтому вы сами увидели, чем все закончилось. АФКшечек у нас один здесь появился. Но, по идее, наверное, как бы это не проблема для команды Seven Forces. Раз у них стоит там у ауловцев АФК, ну, надо было думать. И не заходить на сервер, чтобы ножи не начались. Ну и очевидно, конечно, что эта смена сторон. Само собой... Любая команда, которая выиграет на мираже ножи, будет начинать в обороне И эстонцы не исключение Составы, разумеется, не поменялись Это все тот же самый Best of 3, все та же самая битва Но пауза, пауза, по всей видимости, потому что тот самый вот один человечек стоит АФК в атаке Наверное, это Кассандра, да? У нас в НН... Это в Нижнем, что ли? А, каждый день турниры. Организаторов много. Здорово. Блин, я помню времена, когда в 1.6 были каждый день турниры. Вот вообще просто что в интернете, что в городах. Вообще прям огромная движуха была. Сейчас это немножечко, конечно, так подутихло. Относительно того, как это раньше, конечно, было. Раньше столько групп было... Вконтакте, которые капы проводили Я не знаю, я просто Единовременно состоял, наверное В больше чем 50-70, наверное, группах Которые проводили Различные Капы Быстрые, с деньгами, без денег и так далее Можно было То есть в любой момент просто собираешь команду И на любом турнире, на каком хочешь Где-то тебе за победу грамоту дадут Где-то денежку дадут и так далее НН Нижний Новгород, Нино Нижний Новгород. Ну, это я понял, это логично. Это несложно было догадаться. Напоминаю вам, дорогие друзья, что это Best of 3. И если вдруг сейчас э, команда Seven... Forces и e Esports выигрывают, то а, данный четвертьфинал заканчивается, и в 8 часов вечера по московскому времени начнется следующий. Если же сейчас Аул Про выигрывают карту Mirage, то мы с вами отправляемся смотреть карту The Dust 2. Другого варианта быть не может. Glock 18 прозрачный полимер с тремя наклейками Na'Vi. Андрей вот такой готов готов подарочек э, Забабахать кому-нибудь Саня, почему так игры организуют? Зачем им это надо? Есть какая-то польза от... организует турнир? Да, наверное, нет Для большинства это просто хобби Кто-то, конечно, хочет и надеется на то, что этот проект в будущем станет коммерческим Появятся спонсоры И можно будет и турниры проводить, еще и зарабатывать на этом Но это, конечно, бывает очень редко Итак, выпрыгивают игроки команды АУПРО в своей атаке на точку Б. И, как вы видите, происходит размен. Не очень приятный, надо сказать, для игроков обороны. Потому что в упоре больше, в общем никого не остается. Инсайд Артем. Что-то я не понимаю. Видимо, еще, наверное, сервер нормально не прогрузился. Но автоматически переключение у нас куда-то ушло далеко и надолго. Данко. Зажат в углу и пытается выжить. Пытается забрать Мунфа Но нет, все-таки пистолетка остается за эстонским коллективом. Хочу признать, что с большим трудом, реально с большим трудом можно было эту самую пистолетку и не отыграть. Но парни смогли. За это им респект. С одной стороны, чего удивляться-то, да? Чего удивляться? Карта их. Теперь уже казахи должны не просто приложить усилия для того, чтобы выиграть карту Мираж. Тут важно понимать что нужно еще и приложить усилия для выигрыша чужой карты. Это не просто мираж, это чужой пик. Ну, вы, вы сами все видите, да? Мне стоит что-то говорить? Ничего, я думаю, не стоит говорить. Три минуса от Блади Мунфа, два от Артема. Едем дальше. Так делают дальновидные. Если не закинут этим заниматься, то будет прирост аудитории, а затем прибыль с рекламы. Да, я согласен. Но просто большинство на самом деле закидывают э, в дальний ящик. Свои э, турнирные проекты Ну потому что Ну просто потому что Наверное потому что ХЗ Надо ждать Это очень небыстрый процесс э, Поиск спонсоров Спонсоры не придут пока не придет аудитория Аудиторию нужно набирать Очень долго Иногда на это годы могут уходить И никаких денег не будет приносить данный проект Поэтому для кого-то это хобби. Я в открытую, как бы, я проводил турниры по 1.6. И я четко сразу понимал, что я не буду этим заниматься с точки зрения коммерции. Я буду заниматься этим как хобби. Вот и все. Мираж Пик forces Да, да, абсолютно верно, Дела. Далее, дорогие друзья, это 3.0. Девайсы у команды Аул Про оказались... А, неработающими, просто банально неработающими. Время много и нервов много надо. И ты как никто другой это знаешь Да, абсолютно знаю, абсолютно Абсолютно Я занимался проведением турниров больше года Провел ну, достаточно большое количество турниров Как быстрых, так и не очень быстрых но я их проводил, блин, в то время еще даже комментаторов любительских турниров-то толком не было. Фромчики, энтрифраг со снайперской винтовки минус Кассандра и на своем экономическом Казахи Пока успевают занять мидл. Это пока что все, что они успевают сделать. Рамахел Ничего себе на П-250 как отыгрывает. И чё никто не сможет его забрать. девайс отдал. Артем, ты пьяный что ли? Артем, ты пьяный, что ли? Вот это поворот. Ну что, водолаз. Должен тащить за счет позиции, но водолаз лагает, кстати. Заметьте, как сильно лагает водолаз. Пинк вроде 84, но фризит его просто по-страшному. 4-0. Я тоже проводил турики, когда сервер 1.6 был. Было весело. Да, я говорю, что в то время мы проводили турики не для того, чтобы на них зарабатывать. Мы, наоборот, вкладывали свои собственные деньги туда, организовывая как-то вот сервера, да, занимаясь, ну, какой-то раздачей каких-то там, пусть даже символических призовых фондов. Сейчас все, конечно, опять же, как и везде, упирается в деньги. А я не буду проводить турнир, потому что надо платить комментатору. Я не буду платить турнир, потому что надо платить призовые». Ой, платить турнир Не буду проводить турнир, потому что надо платить призовые а, Ну и, собственно, никто же не против Проводите просто фановые капчики без призов, без всего Которые просто за один вечер проходят Но народ не будет охотно идти на эти турниры Ладно, хватит, давайте об этом, дорогие друзья Давайте о том, что у нас сейчас происходит А сейчас у нас происходит очень интересный нюансик Очень интересный аспект появляется в данном матче 4 в 3 с перевесом за игроками атаки, которые выходят на точку Б, которая защищена, по сути, сейчас по минимуму. Драй позволяет поставить бомбу. Смелое решение, хочу заметить, но дальше драй, конечно, наваливает. Ой, серьезно? А Дефать? Надо же дефать. У меня один большущий, огромнейший вопрос к казахам. А почему на точке Б больше не было ты никого? Почему там просто поставлена была бомба и все? Че казахи сделали? Странненько. У меня сервер также закрылся, я не буду платить деньги, потому что не хочу. Во! Во. Ну и я тоже в свое время просто... Ну, нет, я закрыл свои турниры, потому что мне было некогда. Я как раз начал, как бы, заниматься комментированием, и мне стало уже, ну, банально, просто не до этого. Рамахел! Что сейчас будет интересное? я чувствую, с лифтами связанное, да? Соперник-то в лифтах есть? Есть! Ежешь! Но... Бесконтактный бой у них там сейчас произошел. Молик хорош, туда достаточно залетел. И рама все-таки выигрывает. На опыте, так сказать, видно, что скилловой человек понимает, как нужно было отработать в этой ситуации. Сработал как часы. Бладимун выживает и спасается благодаря инсайд Артему и 4 в 2. Что-то опять казахи перемудрили. Атака пока что идет очень плохо. Ну смотри, сейчас в РФ же все киберспорт... А, киберспортсмены под санкциями Так что внутри страны, может быть, что-то будет Плюс не так много комментаторов вроде как у нас Согласен, не так уж и много, но Может быть, если что-то и будет И меня кто-нибудь увидит Эй, я здесь, я открыт для предложений Здравствуй, брат, а чё, Counter-Strike не бывает? Навруз, приветствую, как же не бывает? Вот же он Это ж Counter-Strike, просто CS GO 1.6 сейчас редко, да, происходит Потому что в 1.6... Все меньше и меньше людей играет. К сожалению. Ну что, быстрый выход на точку Б. Готовится от казахской команды. Аул ПРО уже начинает прокидывать точку. Но вражеский молотов немножечко крадет, так сказать, время. Но здесь будет очень жаркий прием. Я почти уверен на самом деле, что казахи, если выйдут, то не выйдут. И именно поэтому, кстати, казахи поняли, что сейчас уже будет перетяжка. И точку Б пушать... Бессмысленно от слова полностью Правильное решение, поддерживаю казахов Потому что быстрый выход на точку Б сейчас э, Ну просто спровоцировал бы Перестрелку 5 на 4 И игроки обороны Находились бы в этой ситуации в позициях В результате чего скорее всего выигрывали бы Эту перестрелку Рама хелп один минус от него, один минус от нечистого. Нечистого. Ай-яй-яй, я от нечувствую, прошу прощения. Ну, 3 в 3, в общем, ситуация. И попытка перетянуть бомбу на точку А. Ну, из, из коннектора уже э, Артем находится на точке. На миду почему-то, я не понимаю, вот зачем, но почему-то все-таки драй э, по-прежнему тоже занимает мидл. Коннектор чекать не пошел. Это огромнейшее упущение. Э, потому что, как раз последний игрок в коннекторе находится. Это Кассандра. Успевший, кстати, забрать драйя, но, тем не менее, раунд все-таки провален. 7-0. В 1.6 в основном играют, думаю, более старшее поколение. У всех работа, дела и так далее, поэтому меньше. Безусловно. Безусловно. А, потому что нужно просто собирать команды, да, не просто так же играть. Типа... Нет, игроков в 1.6 полным-полно. Вопрос просто, что турниры никто не проводит почти сейчас по 1.6. И команд практически не осталось. Но тут одно из другого вытекает. Если нет турниров, зачем нужны команды? Если нет команд, зачем нужны турниры? Фромочки. Минус со снайперской винтовки. Далее второй минус от него же. Ну и фраг от Артема вместе с Блади Мунфом. Последним остается Ведьмак. Хаешка и до свидания. Интересно, если какой-нибудь чудак сделает турнир на лямбаксов в 1.6, то профи команды придут ли? Думаю, да, на лямбаксов придут. Однозначно. Да не думаю, я уверен, придут. Просто они не смогут показать свой, так сказать, профессионализм, потому что они уже забыли, что такое 1.6. Но это будет зрелищно в любом случае. Но так никто не сделает. Не чувствую, не сумел сейчас попасть. Флик хороший, но не попал. Был очень близок, но не попал. Ну, то есть как? Не убил. Важно понимать, что не убил. Водолаз. Минус Рама, следом минус Данко. Ну, как бы, опять же, похороночку расписал, если можно сейчас сказать, для казахов. Третий минус от водолаза. Но это уже становится даже не очень интересно. Как-то водолазу, конечно, попали сейчас с прострела в голову. А сильно ли это меняет ситуацию? Да, в общем-то, нет. 74 хп остается у последнего выжившего казаха. Давайте смотреть. Кто-то вообще не знает, что такое 1.6. Кстати, да... Кстати, да. Ну, всякие, так скажем, сейчас, ну, молодежь, которая сейчас играет в CSGO. Возможно, даже и не в курсе, что CSGO это то, что появилось после CS Source, а Source появился после Condition Zero, да, Condition Zero после 1.6. А 1.6 после 1.5 и так далее и тому подобное. А вообще изначально, Counter-Strike это был мод для Half-Life. Так что. История богатая, и действительно, современные игроки в Counter-Strike далеко не все эту историю знают. Но, с другой стороны, они не обязаны ее знать, как бы. Это, скорее, для нас какая-то важная веха в истории, какой-то важный этап. Но для молодежи нынешней это совсем не так. Для них это пережитка прошлого. Фромочки! Минус со снайперской винтовки, и данку еще у нас с двумя холспоинтами остается. Ну, не знаю, есть ли здесь смысл перебазироваться с Сандера под точку «Б». Думаю, ХЗ. О, молодец, Данко, молодец. Сам с двумя хп, так еще и тиммейту финку в спину воткнул. Не, не чувствую, 64 хп осталось. Вот так вот, да. Тут неравная борьба. Эстонцы 5, 7, 9, 10 и 5 уровни. А у казахов с 1 по 5. Ну, а что поделать, как бы? Она может быть и... Не очень равная, но она справедливая. Так, сетка получилась. Так, ребята, выпали сюда. Кассандра! Минус на беретах. Тем более, если все так, как ты говоришь. Там, и, например, есть 10 уровень у эстонцев. Так вообще тогда казахам огромный респект. Они против 10 уровня еще и достаточно неплохо первую половину сыграли. О, ну, первую карту в смысле. тут первая половина, да... Half-Life были тараканы, их можно было щекотать. Да, черт возьми, Акмал, да. Это было бесподобно, кстати. 10-0, дорогие друзья. Точно так же бесподобно, как два ноузума от команды Seven Forces eSports в конце. Это 10-0. Это что-то с чем-то. Казахи сверхлюди сейчас камбэк дадут. Ну, во второй половине они действительно запросто могут камбэк дать. Почему нет-то? Опять да, сейчас зависнет. Все зависло. Ребят, простите, я не знаю, что с КС, но теперь я потерял возможность переключать персонажей. Пока, короче, дым не закончится. Дам. Ура! Ура! Я не знаю, что это за бак, почему он появился, с чего вдруг. Ну, поджим меда уже даже пошел, и очевидно, стопроцентное... Кидай, стреляй, стреляй! Ай, почему, Артем, ты такой не стал стрелять-то? Че ж ты такой осторожный? Ну, бахнул бы туда, там можно было бы просто три полкил одной пули выдать. Жесть какая-то. Зевсов! Боже мой! Зевсом в упор промахнулся, однако все-таки даблкил Фромочки оформляет даже просто с руки. Бешеный хедшот от Артема, ну и Данко последний. Там просто нет никаких, опять же, перспектив у Данко. Смотри, ему туда Ему весь боевой потенциал какой-нибудь небольшой страны просто закинули. Пацан не знает, как же ему выжить, и поэтому просто умирает 11-0. Жесть. Да, а таракашки, кстати, это веселая штука была, да. Жучки такие, если кто не в курсе. В Half-Life э, можно было их э, кидать, э, в, ну, куда-нибудь. Там на пол, грубо говоря, они искали соперников и грызли Seven Forces за дроты миража. Ну, пока я склонен в это верить, потому что сильную сторону она, они действительно пока что не отдают. И, даже близко... Блин, с чего он в него стреляет? Там четыре авика, четыре авика Карл, Seven Forces. Но ну, это уже начинается просто типа вот глумление и приколы. Он, смотри, стреляет с него в него сэмки. Хочу заметить в первый пулей попал по сопернику. И знаете, сколько урона с него снял? Знаете? Два, два хп снял, ну или плюс-минус около того. Ну, короче, данку минус... Ну, нет, это, блин, прикольчики. Я такие прикольчики никогда не одобрял, уже много раз говорил, потому что люди, которые прикалываются вот в таком роде, ну, вы сами видите, к чему приводят эти приколы. К тому, что просто проигран раунд, а идет какая-то тянучка времени, зачем просто ее тянуть, когда можно спокойно выйти и закончить игру. Но все равно красиво. Ведь красиво, когда можно попытаться за... Ну вот, да, вот такое, типа, сделать красиво Когда можно попытаться задефать, но Простите меня, знаете, как говорится, свое место 11.1 Пробел, попробуй нажать Я знаю, вчера тоже было, когда Атака Майселф был на Эншенте Да-да-да-да-да, я вот про что и говорю это действительно баг, вот смотрите. Блин, ладно, давайте я как-нибудь поймаю момент. Вот, смотрите, смотрите, все. Я отследил, короче, оттречил ее. Все, раскрывается дым. Е... И не багануло. Нормально. И само переключилась. Короче, CS GO странная шляпа. В общем, с последними обновлениями. На самом деле, с точки зрения комментирования матча, много неприятных багов появилось. Кумбэк <laughs> Ну только если, да Только ЗУС, если вы вот именно так пишете, то да Ну, короче Короче, Блади, Мунф Фромчики ха <свистит> <свистит> Артём Ты чё, пьяный, правда, что ли? Он то боится выстрелить в дымы То с прострела первой пули В черешню попадает соперника Вот это прикол, дорогие друзья 12-1, я заснял, я заснял Жесть какая то Всем привет, Саня, тебе огромный привет, что происходит здесь. Асадбек, приветствую, ну, здесь турнир. Турнир от двух проектов, Эркиндык, Казахстан и Сириус, Эстония. Три минуса от эстонской команды, ни одного контраргумента от казахов пока не поступает. Есть Галил и Калаш, минус Калаш, минус Галил. Какие-то контраргументы вообще не убедительные на самом деле. Но, да, на Вертига казахи выглядели куда более серьезно, чем сейчас выглядит на Мираже. Какой огромный счет. Да, счет действительно. Я бы даже сказал не огромный, а разгромный. Но, черт возьми, я согласен с оратором в чате, который писал, что казахи это сверхлюди, и они реально могут дать камбэк, полностью соглашусь. Привет, Уф, можно гордиться местными. Да, да-да-да, Сашуленька, да-да-да. Ну, как я говорил, кстати, глава проекта Сириус, который является одним из организаторов этого турнира, он вообще живет в Таллине, там вообще как бы у вас прям это. Можете, что называется, дружить вот прям не через экран. 14-1 итоговый счет первой половины я конечно не знаю вообще о чем здесь можно дальше разговаривать очень сложно представить ситуацию в которой аул про действительно сумеют откамбечить 15 раундов потому что любое любое поражение это уже э, обрекать себя на допы и ну блин опять же два раунда я думаю просто эстонцы сумеют забрать Хочется вот или не хочется, но все-таки скорее всего сумеют забрать. Ну, потому что это всего два раунда. Это не так уж и много. Ну, смотри, какая-то подготовленная атака есть, да? Какие-то прокидки, раскидки. А, прилетают дымы, естественно, в самые важные позиции. Артем со своей братвой... Врываются на точку, начинают раскидывать. И вот вам, пожалуйста, Владимунд вместе с Артемом. Два минуса. На джангле есть небольшая толпа игроков обороны. Но туда уже выезжает Владимунф, Причем выезжает он туда с Котера пауна, Что примечательно. Кассандра. Кучу патронов, но все куда-то в молоко. И гибель Данко. <tear, old> <opZAfzaf> на пику. На пику посадили, дорогие друзья. 15-1. Минус мораль с казахов теперь уже просто однозначно. Ну, и вообще теперь сложно сказать о том, что хоть какие-то надежды на камбэк могут остаться. Потому что, хоть и сильная страна, но нет экономики, и просто банально тупо нет возможности купить деньги. Саня, видимо, мы успеем на вторую команду смотреть вовремя. Да однозначно. Я уверен, что успеем. Ну, смотри, там дробовики, игроки атаки. Они же Seven Forces решили вообще прям реально поржать. Над соперниками. Опа! Поржали. Хорошие хаешки Сейчас прилетели. Два минуса с хаешек. О, Рамахел! О! Да прикалывались, смотри. Юмористы! Юмористы! 15-2. У команды Олег легендарные аватарки. Увидев их, весь мир не станет прежним. Посмотрим. Узбекистан ест турнир. А, типа, есть ли узбекский турнир? Я, простите, дорогие друзья, я подумал в смысле Узбекистан ест турнир. Какой турнир он ест? Пока нет, пока не планируется. Команда Олег есть самый сильный HLTV игрок, да? Вау. Опа! Я не перестаю усыкиваться, простите меня. Ну что это вообще происходит, а? Это кошмар какой-то. Да, дорогие друзья, да. Ну что, водолаз? Пора умирать, водолаз. Хватит уже это, просто так растягивать удовольствие, тем более удовольствием здесь и не по... Блин. Добегался, добегался И в момент перезарядки, конечно же Рама Хелл должен был э, спуститься Ответка от казахов Ну тут как сказать ответка от казахов Если бы не прикалывался коллектив 7 Forces, я думаю они уже Давным-давно бы закончили матч Ну то есть 16-2 просто было бы Они бы не отдали третий Ну, да не, какой 16-1 было бы, если бы они вот с дробовичками Вот смотрите, вот прилетел дым Я отпускаю альт Автоматического переключения не произошло, я нажимаю на мышку, вот же нажимаю на пробел. Ctrl, Маус uh, 1, маус 2, кручу колесо. Uh, ничего не происходит. Все. Все. Вот оно просто застревает. Теперь придется ждать, пока дым не пройдет. Там, блин, раунд сейчас закончится. Ура! Ура! Починилось! А, ответка в плане того, что теперь с дробовиками казахи играют. Это да. Ну и это справедливая, между прочим, ответка. Типа, вы над нами прикалывались, а мы над вами поприкалываемся. Мари, ранбуст готовит игроки атаки. Ранбуст. Ранбустеры, е ⁇ палки. Ранбустеры, мать вашу, вы чё там в проем вдвоем поместиться, что ли, хотели? Артем. Чуюсь, Артем жесткий. Жестче Артема, только бетон. <решит> Получил с дробовичка. Жестко. 15-4. Ну, по-прежнему матч матчпоинт. По-прежнему мы. Мы ждем очевидного. Ну, хотя, блин, а правда... Ну, вот если посмотреть на Винстрик uh, Seven Forces, так а почему мы удивлены в то, что? А Про сейчас так э, не сумеют. А может, сумеют? Три девайса есть у команды Seven э, Forces. Может быть, этого хватит для победы? А может, и не хватит. Вообще, что гадать-то? Сейчас увидим. Рама Хелл. Вот так. Сразу в бубен попал Фромчик. Кстати, который, если бы стоял, а не пытался отвернуться и присесть, попросту не умер бы. Но это минус один из девайсов. Вот минус второй из девайсов. Ну, короче, молодцы. Просто талантливые эстонцы. Отдали раунд, который не надо было отдавать. И теперь просто ГГ. Просто ГГ. Кстати, если сейчас будет реально камбэк от казахов. И они выиграют эту карту. Я просто... Не знаю. Не знаю просто, что сказать. Я буду в шоке. Ну, Артем, конечно, поборолся. Молодец. Но если бы хоть кто-то из его команды еще поборолся... Тогда его старания, наверное, были бы Не напрасны Во, Во всех же остальных случаях, которые мы с вами увидели Эти старания ни к чему не привели Ну, тут экономический Ожидаемо, опять же, экономический В общем, короче Была возможность сделать 16-1 Вдумайтесь, 16-1, уже 15-5 Не воспользовались возможностью Отдали экономику и отдали Любые перспективы на победу Ну, по крайней мере, пока что Казахи камбэчат и это факты, это глупо отрицать Водолаз остался в соло И снова с ножом На перестрелку Ну что ж Ну что ж очередной раз я говорю ну что ж Потому что вообще непонятно, этот матч это закончится или не закончится Не, смотри, вроде серьезно подошли Эстонцы к матчу К раунду Не дробовики купили Купили калаши и даже АВП еще и водолаз взял Это интересно ну что, водолаз под флешечку. Водолаз, бей своих, чужие боятся будут все, правильно. Вот, Фромочки, кстати, не стал стрелять. Хотя мог бы прострелить, по сути, соперника через тиммейта. Но не стал этого делать. Вот это хорошее поведение. Товарищеское, настоящее, же есть. Ну что, водолаз в дыму там все еще кого-то пытается насканировать. Тем временем уже из зигзага забрали нечувствующего игрока. Артем. Давайте топить за ведьмака, короче. Вот вопрос: Геральт он или не Геральт? Он, кстати, последний остался, а бомбу поставили, кстати говоря, на точке, которая находится непосредственно рядом с ним. 13 хп остается у Ведьмака, здесь в упоре сидит челик, а Ведьмак топает. Ну, тут очевидно, конечно, что это ГГ. Ну, попытался убить флешкой, Артема кинул в него флешку напоследок. Ой, жесткий матч какой-то, вообще просто... Какая-то...